Глава 25. Два приглашения. Третья неделя августа. Я все еще не вполне пришла в себя от неожиданного приглашения коменданта, когда три дня спустя караульный подошел к моей камере и протянулся по зарешетку сверток, обтянутой белой тканью и грубо по-мужски перевязанной бечевкой. «Э -э, комендант сказал, э -э, промямлил он, что м -м, сейчас вспомню, он велел мне передать точно и заставил повторить, да-да, э -э, вот... Э -э, он сказал, что ты можешь надеть это в пятницу вечером, но только если захочешь. С этими словами, покраснев совсем по-детски, он повернулся и поспешил спрятаться в боковой комнате. Я отошла в дальний угол, не тот, где была дыра, и, повернувшись спиной к решетке, что было единственным способом остаться наедине, принялась старательно распутывать тугие узлы. Для узника даже обыкновенная бечевка – величайшая ценность, а времени у него сколько угодно». Аккуратно развязав и разгладив свое приобретение, я наконец взглянула на сам сверток. В нем был большой кусок превосходного бело-голубого шелка. Такой тканью индийские женщины обычно обтягивают бедра, когда хотят принарядиться. И в дополнение к нему полоска тонкой ткани в тон, надеваемая сверху. В тот же вечер, когда стемнело, я примерила обновку. Она оказалась как раз в пору. Ткань была не новая, но очень чистая и я сразу испытала теплые чувства к женщине, которой она принадлежала. Хотя я хорошо понимала, что лишние вещи отвлекают нас от познания самих себя. Было очень приятно почувствовать на своем теле что-то свежее и изящное. Тем более, что в доме коменданта меня ждал, по-видимому, важный разговор. И выглядеть надо было достойно. Комендант сказал мне быть готовой к вечеру назначенного дня, поэтому свой обычный набор поз я выполнила еще до рассвета, чтобы воспользоваться темнотой. Потом, одевшись во все новое, набросила сверху обычное лохмотье и так провела весь день, несмотря на удушающую жару. Днем я как могла умылась чашкой воды и до самых сумерек страшно нервничала в ожидании. Пристав и караульные тоже явно были не в своей тарелке и неловко топтались в коридоре, не зная, куда себя деть. Даже Бузуку как-то необычно ворочался в своей камере. Я пыталась напевать про себя строки из краткой книги мастера как всегда делаю, чтобы скоротать время, но каждый раз сбивалась, дойдя до второй главы. Потом порылась в углу и достала припрятанное блюдце с остатками мази, которую принес тогда пристав. Мои раны уже полностью зажили и даже шрамы почти исчезли, но масло все еще сохраняло аромат сандала. И вот он появился, в сверкающем белизной мундире, с красным кушаком, положенным по рангу, и мы, словно в фантастическом сне, торжественно двинулись бок о бок в канцелярию где стоял длинный низкий стол, окруженный циновками, а на стенных полках теснились папки с документами. Караульный почтительно вытянулся у двери, а пристав, порывшись на полках, достал толстую книгу. — Я хочу, чтобы все было оформлено по правилам, — распорядился комендант. Пристав взглянул на него, потом на меня. Преобразившееся лицо его, лишенное даже намека на грязные мысли, дышало свежестью, словно голубой шелк моего нового наряда. Он кивнул, открыл нужную страницу и сделал запись о том, что комендант забирает меня из тюрьмы по служебной необходимости. Тот расписался, потом подошел караульный и приложил к бумаге палец в чернилах, поставив рядом крестик, обозначающий его подпись. Выпрямившись и взглянув со значением на своих подчиненных, комендант произнес. «Я забираю моего учителя, в пятницу, к себе домой, для того, чтобы...» Он надолго замолчал. Потому что я хочу рассказать ей. Он снова сделал паузу и взглянул на пристава. Рассказать ей о том, что случилось, случилось раньше. Полагаю, это будет полезно. Полезно всем нам. Здесь в тюрьме... В общем, тюрьма не очень подходящее место для таких бесед. Всем понятно? Вы... «Вы со мной согласны?» Подчиненные хором кивнули, и мы с комендантом вышли в коридор и спустились с крыльца. Приставы караульный провожали нас печальными глазами, словно детишки, оставленные дома одни. На дороге я остановилась и с тоской посмотрела через плечо. Комендант улыбнулся. «Возьми его с собой, если хочешь». Просияв я бегом бросилась назад. Не успела я вымолвить и слова, как пристав молча спустился по ступенькам, зашел за угол, вывел оттуда на веревке моего маленького льва и передал веревку мне в руки. На улице нам встречались люди, вышедшие подышать по вечерней прохладе или купить овощей на ужин. Они почтительно приветствовали коменданта и вежливо уступали дорогу, с любопытством разглядывая Вечного и меня. Однако мы все трое испытывали такое удовольствие от прогулки, что почти не обращали на них внимания. Комендант жил в красивом доме с белеными известью стенами, в самом конце улицы. Дальше, сколько видят глаз, расстилались живописные зеленые пастбища. Внутри все было просто – небольшая гостиная с очагом, крохотная кладовая и спальня с двумя окнами, из которых открывался вид на зеленый холм и долину. Комендант сразу принялся готовить еду. Я молча смотрела, как он старается, наслаждаясь приятным вечером и гладя свое маленькое сокровище, свернувшееся, как в прежние, счастливые времена у меня на коленях. Хозяин дома явно готовил не в первый раз. По тому, как он возился с горшками, понемногу выверенными движениями добавляя специи, делая паузы, чтобы дать настояться вкусу, можно было многое сказать о его воспитании. Он явно происходил из хорошей семьи, по крайней мере из-за Странно. Такой человек должен иметь жену, детей, пару-тройку слуг. Почему же он живет один? Мы ели молча, и не потому только что кроме йоги нас по существу ничего не связывало. Каждый из нас собирался с мыслями, ожидая важного разговора. Наконец, комендант разлил по чашкам превосходный сладкий чай, сдобренный специями, составил остальную посуду, очень аккуратно, на край стола, и устремил на меня серьезный взгляд. Нам нужно поговорить. Я хочу спросить тебя кое о чем. Перейдем прямо к делу. У нас не так уж много времени. Я молча кивнула, радуясь компании своего львенка и предстоящему разговору. «Ты вылечила мне спину», — сказал он. Поэтому прежде всего я хотел сказать тебе, как я благодарен. Честно говоря, я уже махнул на все рукой и готов был терпеть эту боль, или даже худшую, до конца жизни. А теперь у меня не только не болит спина, но я чувствую себя как будто моложе. Мне не было так хорошо уже долгие годы, и не только телесно, но и здесь...» Он прижал руку к сердцу. Я снова серьезно кивнула, с радостью принимая его благодарность. Повернув голову, он долго смотрел в открытую заднюю дверь, выходившую на изящно выстроенное крыльцо с навесом. Потом снова взглянул на меня. Лицо его было печально. И все-таки есть вопрос, довольно простой вопрос, который я должен задать о йоге. Очевидный вопрос, думаю, потому люди и забывают о нем. Я знала, о чем он спросит. У этого человека была безошибочная интуиция. Видишь ли, я знаю, что ты вылечила меня, спину и частично даже душу, с помощью своей йоги. Однако я не могу не думать о том, какой в этом смысл, то есть в конечном счете. Давай смотреть правде в глаза, какая разница, поправилась моя спина или нет. Ведь так или иначе я буду стареть. Даже если позы и все остальное помогут мне стареть медленнее и лучше использовать то здоровье, которое осталось, рано или поздно все равно заболит что-нибудь другое, что-нибудь откажет. Сколько бы силы не давала мне йога, я начну сдавать год за годом, день за днем. И мы оба это знаем. Однажды, каким бы дисциплинированным и сознательным я ни был, я все равно брошу йогу, потому что просто не смогу делать упражнения. И тогда... Mm. Тогда я умру, как умрем все мы. И я не уверен, что йога тогда будет для меня что-нибудь значить. Боюсь, в конце мне все покажется бессмысленным, ненужным. Он запнулся и опустил глаза. Я поняла, что сказано еще не все. «Не подумай, что я неблагодарный», — наконец произнес он почти извиняющимся тоном. «Но, в общем, у меня есть свои причины так говорить. Кое-что я просто не в состоянии изменить, потому и задаю этот вопрос». Он встал и подошел к полке над очагом и достал папку в деревянной обложке. Раскрыв ее, протянул мне. Внутри оказался пожелтевший листок бумаги с рисунком. Это был портрет девушки с прекрасными длинными волосами цвета вороного крыла и изящно поднятыми кверху уголками глаз, как у тибетских женщин. Как у меня. Внезапно я начала что-то понимать. — Я не хотел жениться, — сдавленно произнес он. Потом его словно прорвало. — Я хотел... Хотел остаться с дядей, он был для меня всем. Мы жили там, на севере, где холмы переходят в горы. Те горы, которые связывают ваши земли с нашими. Гималай. Дядя, понимаешь, он был не такой, как все. Он жил в маленькой хижине, сложенной из камня. И чтобы добраться до нее, надо было долго идти по холмам. Он жил один. И занимался... Занимался йогой. Совсем как ты, понимаешь? Как в старину. Не просто позы, а сидением в тишине и... И даже книга, краткая книга мастера у него была такая же. И показывал он мне все совсем как ты. Дыхание, концентрацию. Даже начал учить читать на санскрите языке предков. Вот почему я смог прочесть название твоей книги. И вот почему я так хорошо понимаю э, или чувствую то, что ты говоришь. Но мой отец... Лицо коменданта потемнело... Отец всего этого боялся. Он так гордился тем, что у него есть, наконец, сын. И боялся, что я слишком привяжусь к дяде, который, э, который по его мнению, зря тратил свою жизнь. Хотя уже тогда я знал, что я чувствовал, что дядя как бы э, был единственным, кто не тратил ее понапрасну. Комендант замолчал, погрузившись в воспоминания. Казалось, он забыл вообще о моем присутствии. Машинально отхлебнув из чашки, он продолжал. Поэтому отец постарался устроить мою свадьбу как можно раньше, и, и мы поженились. На всякий случай он даже отправил нас подальше, в столицу, нашел мне работу при королевском дворе. То были времена смуты, опасные, но удобные для продвижения по службе. Старый король всего три года как умер, потом начались междоусобицы, власть захватили вельможи. Они сделали что-то с королевой матерью и наследником, то ли убили, то ли продали куда-то в рабство, я не знаю. Может быть, в западные земли. Однако как раз тот год, когда отец прислал меня в столицу, стал началом нового правления. Младший принц, которому удалось бежать, вернулся с сильной армией союзников старого короля. Они посадили его на трон, но не могли оставаться рядом все время. Так что юному королю пришлось нелегко. Ему нужны были верные люди, новые люди. Потому отцу и удалось найти мне место. Он устроил меня в судебное министерство. Я умел читать, писать, работал усердно. И уже через год сам министр, тот самый, которому я теперь посылаю рапорты, заметил меня и повысил в должности, сделав своим помощником. А сам он был близок к новому королю, потому что дружил со старым. Они даже учились в свое время вместе. Так и началась моя карьера при дворе. Комендант вздохнул и продолжал. Жена моя была очаровательна. Вдобавок у нее было доброе сердце, и она уважала истинные ценности. Все то, чему учил меня дядя. Мы поселились в столице, в прекрасном доме, полная надежд на счастливую жизнь. Все было хорошо, через год должен был родиться ребенок. Казалось, все и исполнялось прямо на наших глазах. Он вдруг замолчал. Лицо исказило с гримасой боли, на глазах выступили слезы. Когда время пришло, начались роды. Она очень мучилась. Боролась, кричала, истекала кровью. Наконец ей удалось родить, но ребенок, девочка, она родилась мертвой. А жена... Это убило и ее тоже. И я остался один с двумя мертвыми телами, в том прекрасном доме, доме надежд. Слезы покатились по щекам, он застыл неподвижно, уставившись в пол. Мой песик, он всегда чувствует настроение, спрыгнул с моих рук и положил голову коменданту на колени. Тот машинально погладил его и через некоторое время вновь заговорил. «Вот тогда я и начал пить. Боль была слишком сильной. Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Я стал опаздывать на службу, потом приходил все реже и реже, просто не мог себя убедить встать утром с постели. Пил все больше, уже и среди дня, и в таком виде являлся на работу. Мой начальник, он вообще-то добрый человек, во многом похож на моего дядю, сначала он смотрел на мои выходки сквозь пальцы, покрывал меня. Потом стал наказывать, но ничего не помогало. У него и у молодого короля было много врагов, они есть и сейчас, и при дворе и среди чиновников. Слишком многие только и искали повод, чтобы избавиться от новых людей. В конце концов у него не осталось выхода, и он отправил меня сюда, в этот забытый богом поселок на самой границе. Не знаю, почему именно сюда. «Наверное, потому что здесь, делая что угодно, хоть у до смерти, никто ничего не заметит». Комендант грустно покачал головой. «Арави, Кристов, уже тогда был здесь. Он был хорошим человеком, он и сейчас хороший человек. Это были славные дни, тогда, в самом начале. Арави объяснил мне, что к чему, и увлек своим планом избавить местное население от бандитов, которыми кишели окрестности. И мы это сделали». Те мечи и пики, что висят на стене в участке, не всегда были покрыты пылью и ржавчиной. Мы много дрались, а потом много пили. Он снова замолк и опустил глаза. «Рави, ты знаешь, до моего приезда он ведь совсем не пил. Был хорошим семьянином и отличным солдатом. Это я. Именно я приучил его пить. Сначала ради веселья, чтобы отпраздновать победу или снять нервное напряжение» потом от скуки, потом о том, чтобы забыть о своей боли. Комендант осекся и замолчал. Но этот раз пауза длилась долго. Я ждала. Он рассеянно чесал вечного за ухом. Потом мне пришлось. Я бросил пить, потому что осознал свою вину. А он? Он не смог, потому что его боль всегда была с ним. И теперь он то и дело бросает, но когда вспоминает, и боль возвращается, начинает снова. Так или иначе, ты же понимаешь... Эх. Он снова остановился и взглянул мне прямо в глаза. Ты же понимаешь, даже если наша мечта сбудется, даже если все наше сидение в тишине и забирание его боли, его пьянства когда-нибудь сработает, даже если он в самом деле получит самое лучшее, что я приберегал для себя. Если он и в самом деле станет комендантом, даже тогда. Я не знаю, какой в этом смысл. В глубине души мне кажется, что... Ах... Он со вздохом положил руку на портрет жены. Какая разница, если все равно когда-нибудь всему придет конец. Трезвый он или пьяный комендант или пристав, все равно ему предстоит упадок сил, унизительная старость, потеря всего самого дорогого и, наконец, смерть. Зачем тогда вся эта йога, какой смысл? Я молчала, инстинктивно понимая, что он еще не выговорился. Некоторое время он задумчиво вглядывался в темноту ночи, потом снова посмотрел на меня. Взор его прояснился, в нем светилась сила. Я хотел быть с тобой честным и открытым и рассказал все, как было. Но есть э, еще кое-что, о чем я не упомянул. Мой дядя, когда я был еще совсем молод, почти мальчик, он не просто учил меня простым позам йоги, правильному дыханию, концентрации, древней азбуке. Иногда мы сидели с ним вот так же вечером за чашкой чая, его особого чая из кореньев. Он смотрел на темное небо, простиравшееся над горными долинами, над всей матерью Индии, и рассказывал о разных чудесах. А комендант запнулся, подыскивая слова. О людях, которые постигли всю йогу, истинную йогу, ту, что изложено в краткой книге мастера. Он говорил, что с помощью хорошего учителя, если стараться изо всех сил, можно даже попасть на небеса. Я имею в виду на самом деле. Каждый может, неважно, молодой он или старый, мужчина или женщина, богатый или бедный. Придет день, и ты увидишь ангелов, удивительных, божественных созданий, научишься разговаривать с ними. И, возможно, когда-нибудь сам изменишься и станешь, как они, сотканным из вечного света, и будешь летать всюду среди тех, кто живет на земле, помогая им, питая их души, воспитывая, словно собственных детей» чтобы в один прекрасный день они тоже смогли стать такими, как ты, полными света и любви. Я был тогда молод, слишком молод. У меня было здоровье, была сила, мне не доводилось еще сталкиваться с болью и смертью, и я просто не слышал того, что он хотел сказать, и все-таки семя было посеяно. Образ того, что может быть, того, что заключается в понятии йога. Единство человеческого и божественного. Это семя дремало во мне с тех пор. А потом, когда ты пришла, такая похожая на нее или на нашу дочь, ей было бы сейчас столько же, сколько тебе. Похожая на ангела, они как раз такие, я знаю. Мы открыли книгу мастера, и ты прочла те строки о том, что не длится вечно, хотя мы так думаем. В тот момент семя наконец проросло, и во мне вновь проснулась надежда. Надежда на то, о чем говорил дядя. Он еще одно сказал, что когда придут ангелы, то есть, когда мы сами начнем ими становиться, все, кого мы когда-нибудь любили и до сих пор любим, они вернутся. Все вернутся, так он сказал. И тогда мы снова будем вместе». И это и есть настоящая йога, настоящий смысл, который содержится в каждой ее части, будто поза, дыхание, концентрация или сидение в тишине. Он перевел дыхание. И вот что я хочу спросить тебя сегодня. Это на самом деле возможно? Может так быть? Есть что-нибудь за границей смерти или нет? Существует ли небеса и какой путь туда ведет? Что такое ангелы света? Можем ли мы их встретить, стать такими же, повести за собой других? Будем ли мы все умершие и живые когда-нибудь вместе? Ты что-нибудь об этом знаешь? Можешь ли ты? Его голос прервался рыданиями, голова поникла. Можешь ты научить меня всему этому? Я почувствовала, как меня наполняет сила. Та самая сила Катрин. Я встала и ласково положила руку ему на голову, питая теплом проросшее семя, давая ему возможность укорениться, укрепляя вернувшуюся надежду. Потом сказала, тихо и проникновенно, два приглашения. — То, что сказал вам дядя, все это правда. Так говорит мастер. Придет время. И они пригласят тебя занять место среди них. Он медленно поднял голову и встретил мой взгляд. «Вы приглашены!» Спокойно произнесла я слова, которые исходили не от меня. «Теперь начинается настоящая работа».